Изменения в пенсионной системе, тем более связанные с повышением возраста, возраста выхода на пенсию, волнуют, тревожат людей. Это неизбежные издержки политического процесса в любом демократическом обществе. В проекте закона предлагается увеличить пенсионный возраст для женщин на 8 лет до 63 лет. Тогда как для мужчин он повышается на 5 лет. Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет. Мы, мы, тебя, никогда мы не тебя никогда не забудем!